Всем привет, на связи Морусов Алексей и в этом видео я хочу презентовать свой новый проект, который поможет вам зарабатывать в интернете от 100 тысяч рублей. Это полная автоматизация, это кнопка где нажал и все работает за вас, робот будет все делать за вас. Нет, такого вы здесь никогда не услышите, здесь реально надо работать. Кто верит в различные кнопки, в различные там, суперавтоматические программы, где 5 минут в день тратишь и вам деньги капают на счет, проходите мимо. Сразу говорю, такого не бывает. Кто в это верит, покупает пачками курсы и потом говорит, что это все лохотрон, вам не сюда. Здесь надо будет потрудиться. Если хотите зарабатывать реальные деньги, надо реально потрудиться. Впоследствии потом будет, конечно, там полуавтоматически все идти доход. Информацию обо мне можете посмотреть в видео э, ниже на сайте. Если смотрите сейчас на YouTube, то ссылка на сайт под видео. Сейчас отвечаю на самые популярные вопросы. Первый вопрос. Зачем я вот это продаю тогда? Сам зарабатывай, да и все. Никакого секрета здесь нет. Никакой я там миссии супер не... Делаю себя, чтобы я хочу, чтобы все зарабатывали. Все просто. Я зарабатываю этим способом. Я хочу заработать на продаже этого курса. Это естественно. Но и вы заработаете. И все в плюсе. То есть, я зарабатываю на продаже курса, вы зарабатываете по этой системе. Здесь конкуренции нет. Всем денег хватит. Так это ответ на следующий вопрос. Когда спрашивают, вот уже там курсу месяц, год уже конкуренция по дикости, уже поздно заходить. Нет, здесь постоянно будет это работать, то есть нету срока годности. Можете, если через год будете смотреть это видео, также будет это работать. Следующий вопрос: нужны ли вложения? Да, нужны вложения. Но здесь каждый рубль вложенный потом будет превращаться вам в 10 рублей, а то и больше. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к проекту. Сейчас буду рисовать и пытаться вам донести до вас всю суть проекта. Называется он trick то есть будем из трех источников получать доход. ну Использовать три источника, такой треугольник будет у нас. Смотрите, что нам нужно будет. Мы создадим блог на сервисе Блогер это от Google сервис. Нам нужен будет YouTube, тоже от Google сервис, и будем собирать базу подписчиков на сервисе JustClick. Не пугайтесь с YouTube сразу. Там есть варианты без вашего участия. То есть можете просто брать мой ролик и использовать его. Если будете развивать YouTube, то можете будут уроки показаны, как снимать видео. Тут тоже это, не обращайтесь сильно, не пугайтесь тех, кто стесняется. Что мы делаем? Смотрите, мы создаем себе блог на блогере. Потом на блогере мы создаем подписную страницу и собираем базу подписчиков. С блогера мы будем собирать базу подписчиков. А с YouTube мы будем привлекать трафик на блогер. Для чего это делается? Смотрите, в YouTube мы будем вкладывать деньги на рекламу. Вкладываем деньги, да? А в блогере мы подключаем Google AdSense. Google Adsense это реклама, которая показывается на вашем блоге. И вам за это платят. И тем самым мы возвращаем потраченные деньги на рекламу. То есть сюда вложили, здесь вернули эти деньги. Но при этом... У нас соб собирается уже база подписчиков. Здесь собирается база подписчиков. Там, пускай их уже 100-200 пришло человек. Вложили. При этом э, на ютюбе можно получить 3000 купон на рекламу. Тем самым э, вы тратите 3000 и вам 3000 сверху дают. У вас 6000 вы сюда и вкладываете, набираете базу подписчиков, где-то пускай тысячу человек, если набрали, хорошо. Здесь подключили монетизацию на блогере, вернули часть денег из потраченных и набрали базу подписчиков. Дальше мы по этой базе рекламируем партнерские программы и зарабатываем деньги. И так по кругу. Вкладываем в рекламу в YouTube. На блогер. ведем трафик. Там у нас подписная страница. И подключен Google AdSense. Часть денег возвращается. Опять сюда их вкладываем. База подписчиков растет. Уже 2000. Да? Мы рекламируем партнерские программы. Зарабатываем здесь деньги. И в итоге... Выходим на доход от 100 тысяч рублей. От 100. От 100 тысяч рублей. Тысяч. Еще это можно потом будет увеличивать доход. Смотрите. На ютюбе мы можем потом подключить последствия монетизацию. Официальную уже ютубовскую И можем получать доход с рекламы. Если вы будете развивать YouTube канал У вас будет идти доход уже С рекламы на канале И с монетизации Также будет идти доход Это еще увеличиваются денежки Дальше блок если развиваем Отсенс Увеличивается доход У нас идет Уже Трафик не только с YouTube А уже с поисковиков там, С Google, с Яндекса идет э, э, сюда трафик и у нас уже в отсенсе увеличивается доход и также на блоге можно продавать будет рекламу вот такая система Head trick треугольник такой ну теперь давайте покажу доходы чтобы вы убедились что это все работает так вот AdSense, подключаем AdSense к блогу, вот идет доход, 102 доллара на балансе, вот это сейчас не смотрите, так как я этот месяц записывал уроки, создавал новый блок. и трафик весь вел уже на новый блок. Дальше, То есть здесь идет у вас доход, это который будет вам компенсировать затраты на рекламу. Вы собираете базу подписчиков, вот у вас собирается база подписчиков. Вот идут подписчики. Давайте покажу, как выглядит подписная страница. Так, вот у меня много блогов. Также эти блоги можно продавать, доводить до монетизации и продавать их. То есть вариантов монетизации очень много. Вот у нас создан такой блок. Посмотреть. Вот такую подписную страницу. Нехитрую мы делаем. И сюда приводим трафик с YouTube. Давайте посмотрим, как идет трафик с YouTube. Вот он этот блок. Деньги тут. Вот он, домен. И вот мы видим, трафик идет на него уже. 22 человека подписалось сегодня уже. Давайте посмотрим, откуда это были подписки. Опять же говорю, YouTube, не бойтесь. Сделан короткий ролик, который конверсия у которого шикарная. И смотрим, откуда у нас идет трафик. Вот смотрите, YouTube, YouTube, YouTube, трафик идут. Человек подписался, подписался, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube, YouTube. То есть все это настроено на новом блоге. Видите, какой идет трафик. Мы собираем базу подписчиков, потом делаем рассылку и рекламируем партнерки. Давайте теперь пройдемся по партнеркам и посмотрим, какие у вас будут доходы. Смотрите, партнерки бывают разные. Могут быть у сервисов каких-нибудь вот домены, кто продает хостинги. Конструкторы сайтов, также партнерские программы, инфобизнесменов. Э, просто каких-то компаний. У всех есть партнерские программы. И все. И вот смотрите. Сервис TimeWeb. Это хостинг, домены. Вот идут выплаты. 21 тысяча, 9, 4, 13, 8 и на счету 9 тысяч. Партнерская уже инфобиз, инфобиз. Здесь 44 заработано. Дальше следующая опять инфобиз. Вот идут выплаты. Выплачено 64 тысячи. Следующее. Здесь 8 выплат. Так, выплаты. Выплачено 24 тысячи. Следующее. Сервис конструктор сайтов. Смотрите здесь, какие идут начисления каждый день. Просто бесконечно. Смотрите, сколько идут начислений. glopart Здесь 92 тысячи. Я партнер. Ну и таких партнерок очень много. Можно до бесконечности показывать. Вот тут 5800. Тут заработано. Вот вчера выведено мне 1960. И очень много партнерок, так вот еще сервис Just Click, здесь партнерки 119 тысяч тридцать три на выплату 78, 52 2017, то есть разные суммы, еще много разных партнерок и в итоге от 100 тысяч минимум зарабатываете вы в месяц, вкладывая пускай вы вложили пускай в месяц 30 тысяч но заработали плюсом 130 то есть 30 вычитаем 100 тысяч в месяц точно будет ну понятно что не сразу надо это все развить э, будьте готовы потратить 3000 до да, вот 3000 рублей на первую рекламу потом вам youtube даст сверху 3000 у вас получится 6000 вы за эти деньги наберете э, базу подписчиков подключим монетизацию от google adsense уже начнут возвращаться вам деньги в google adsense. Вы наберете базу, сделаете рассылку, заработаете первые деньги и все вот так по кругу и зарабатываете денежки. Все будет э, находиться в школе в отдельной, вот хитрик называется, будут у вас, смотрите, ну введение, потом первая часть, и, то есть три части, первая это блог, потом YouTube и партнерки. И в каждой части тут у меня уроки. И каждая часть разделена на домашние задания. То есть вам надо домашнее задание отправлять. Только как вы выполните домашнее задание, вот домашнее задание, тогда вам откроется э, доступ к следующим урокам. Так что, если вы где-то будете искать на складчине или ну, бесплатно этот курс, вы его не найдете или найдете какую-то не целый курс так как только его смогут получить все уроки как те кто выполнит все домашние задания вот такой проект берите делайте ссылки в описании если вы на YouTube смотрите если на сайте кнопка внизу подключайтесь зарабатывайте